Тренировка стоит 25 евро, 3 тренировки, естественно, 75 евро. Если оплачиваете сразу, это стоит 60 евро за 3 тренировки. Если вы живете в другом городе, не в Гамбурге, в Берлине, там, или в Ганновере, или в Мюнхене, в принципе, прибавляйте к этой стоимости дорогу и э, считайте, сколько это стоит. Кроме того, понадобится 150 евро в месяц на 3 месяца. 3 месяца по 150 евро тратить на себя, любимого. Для того, чтобы программу очистки пройти, программу детоксикации, программу восстановления, каждый месяц это 150 евро. Программа детоксикации, программа очистки, программа восстановления. Хадроитины, глюкозамины, гиалуроновая кислота для того, чтобы восстанавливать внеклеточный матриц, чтобы жидкость появлялась между позвонками. Иначе другого варианта нету. Только тот вариант, который я описал, через врачей. Если хотите через врачей, ну, вы знаете, к чему это ведет. Если хотите... Сюда вот телефон, звоните немедленно. С этого пути свернуть вы можете только сами. Никто за вас этого решения принимать не будет. Никто, только вы. Поэтому, к чему приводит этот путь, я уже писал. Это свобода от врачей, от разного рода остеопатов, хиромантов. И от меня кстати в том числе потому что пройдя цикл цикл идет три месяца вы сможете дальше самостоятельно это делать я буду просто на связи подсказывать если будут вопросы а процесс это 9 три цикла 9 месяцев как зарождение рождение ребенка через 9 месяцев вы забудете про ортопедов и про врачей и про всех то есть вы сможете сами восстанавливать свое здоровье самостоятельно не только позвоночник, потому что позвоночник – это струна жизни или вешалка болезней, всех остальных болезней. Поэтому, чтобы сбросить все остальные болезни, нужно разобраться с позвоночником. Можно начинать и с других проблем, но мы начинаем с этой проблемы, потому что это решает все остальные проблемы. И у нас были случаи с сахарным диабетом, и с сердцем у человека были проблемы, с давлением это решается очень быстро, но повторяю, Через один цикл, через три месяца вы точно будете видеть, что вы идете по верному пути. Даже через два уже будете видеть. И для этого нужен тренер. Звоните и начнем. Ваш тренер Александр Волин, всегда на связи. Телефон здесь.